Да. о, видишь, во, он она всплывает. Здесь до зеркала вам совет он, ве он вечный будет. А, а так. Смотри, да, ты сейчас там, туда Нет, а, болел. Болел, да? Песок пошел, болел. 6... 6 июня, скважина номер один. Грунт замечательный. Скважина 26-35 метров в этих местах. Большое тире. В этих местах. Ну, грунт более-менее позволяет такие скважины делать. Если все правильно делать, то все получится. А может завалить. Давай старой скважине вода закончилась, как обычно это бывает, заилилась. Берем воду. Берем воду с будущего слива. Трактор выкопал. Здесь до воды метра, и вот что произошло. Грунтовая вода сразу поднялась. Воды прибавилось. Интересно, по кругу, вода по кругу крутится. Главное против часовой стрелки. Вот сейчас камеру зафиксирую так вот. Видно, потихонечку крутится. Справа налево. Слава говорит, это откуда приток, туда она и крутится. Ну откуда сильнее, да, приток идет. А да, но вот это этой становится, кстати, как раз таки был сильный водник. Да. Ну, воды нормально прибыло. Он как раз вот так вот стекал вот сюда вот пошел. Нормально прибыло. Завтра будут кольца вставлять. Камень будут, найдут. Вниз накидают камни, а сверху кольца ставят. Лишь бы дом не обрушился. Потихоньку кидайте. Да. А то сейчас весь обвалит нахер стену-то. Что-то я не попал. Скважина получилось 3,5 метра. Откачиваем воду в яму. Она уже обваливается конкретно. Причем сейчас я покажу попозже. Еще дождь пошел. Яма, короче, кирдык. Скоро, мне кажется, дом завалится. Скважина получилась 32... 33,5 метра. Да, 33,5 метра. До зеркала один метр, вот так выбрасывает компрессором, когда до зеркала один метр. Неважно какая скважина глубина, здесь вообще идеально все. Как будто стоит насос, вообще без без периодов выбрасывает воду. Какое сегодня число? шестое или восьмое? 6. 6 июня скважина закончена первый запуск скважина тридцать с половиной метра обесинская игла сказал подыми шланг и нет опустил О, нет. он ее выкинул выкинул сюда, вот и ты все как он работает подозрительно так идем воду встречать Важно закончена, все идеально. Вода по вкусовым качествам близка к питьевой. Хотя в кавычках все это, конечно, только анализ может показать, какая вода. Но без привкуса дупалентного железа, без запаха сероводородного и так далее. Замечательная. 33,5 метра. Жилки были на 16, на 24. Но там вода не айс, короче. Поэтому тут будет все на такой метраж. Все. Воскресный день прошел не зря Спасибо за просмотр Ставь обязательно лайк, подписывайся на канал Всем удачи и пока, парни!